Вас приветствует магазин Sport Extreme -Bike. Одним из необходимых аксессуаров для катания на велосипеде является фляга. Особенно в жаркую погоду она обеспечит вам воду во время езды и поможет контролировать уровень водного баланса. Почему именно специальные фляги используются для... Подфляжников. Вы видите, бутылка сделана специфической формы с определенными выемками, которые соответствуют полностью форме подфляжника. Когда вы засовываете флягу, она у вас не болтается в подфляжнике и фиксируется надежно, чтобы фляга не выпадала и не создавала дисбаланс во время катания. Фляга выполнена из пищевого полупрозрачного пластика. Идет в четырех цветах. Модель называется К-03. Цвета есть красный, черный, зеленый и голубой, такой, как я держу в руках. Фляга с клапаном. Удобный доступ. И во время езды вы сможете попить воду. Объем бутыля 750 мл. Очень удобная, качественная фляга. Не забывайте флягу хранить открытой, для того, чтобы фляга не задыхалась, если вы ей не пользуетесь. И после каждого катания ее необходимо промывать. Перед первым использованием советуем помыть ее содой с солью. Заходите к нам на сайт, выбирайте фляги, которые подходят для вашего велосипеда. Для женских храм берите флягу не больше 500 миллилитров, потому что она просто не поместится в зазор между трубами рамы. www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал.